Я хочу сказать, вот чем отличается традиционная китайская медицина от западной. Врачи традиционной китайской медицины говорят, что здоровым быть легко. И можно оставаться здоровым долгие-долгие годы. А врачи нашей медицины говорят обычно, что вы хотите, у вас возраст, у вас целый букет болячек накопился. И вообще смиритесь уже, забудьте про здоровье, здоровых людей вообще нет. Так вот... В традиционной китайской медицине есть формула здоровья. Она звучит так. Если в вашем организме нет трех загрязнений, значит в вашем теле нет места болезни. Самые важные, ну, три важных загрязнения, самые такие серьезные загрязнения – это загрязненный кишечник, загрязненные жидкости – кровь, плазма, лимфа, загрязненные сосуды. Когда у человека все три загрязнения – и они ну, довольно долго да, в организме находятся, то как это может проявиться, предугадать невозможно. Но то, что на фоне этих трех загрязнений обязательно разовьется какая-либо хроника, вплоть до онкологии может быть, это гарантированно. Когда у человека все эти три загрязнения, у него плохая энергетика, это грязнецы, вот говорят китайцы, что китайские специалисты, это плохая энергетика, это вялость, слабость, возможно, бессонница, головные боли, это серая кожа, глаза потухшие, то есть волосы тусклые. Это все состояние предболезней. Поэтому что же дает нам корпорация Фухола для того, чтобы быть здоровыми? Ну, как вы из фильма видели, что научно-исследовательский институт корпорации Фухо разработал уникальную систему, систему самовосстановления организма. Она включает всего лишь десять наименований препаратов, продукции. Чем же уникальна эта система? Эта система не имеет противопоказаний, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергических реакций, нет возрастных ограничений. Это может употреблять и только что родившийся ребенок, и до глубокой старости. Всем это будет очень полезно для здоровья. Видно было Чай лювей, паста роза. Это называемая сладкая парочка, что... Делает эти два продукта, они очень хорошо очищают кишечник, убирают вредные газы, восстанавливают микрофлору кишечника, то есть бифиды и лактобактерии, которые полезны в нашей микрофлоре, колонию увеличиваются и очень хорошо справляются с патогенной микрофлорой. Очищают желудочно-кишечный тракт, кишечник тонкий, толстый, попутно выводят, лизируют камушки, песок, камни, песок или... Отложения солевые на сосудах, на суставах, то есть безболезненно, очень деликатно все это выводит. Пастороза это вот как раз питание для бифидолактобактерий. Его можно принимать детям с первых часов жизни. Потому что ребенок рождается нужно сказать, чистая микрофлора, то есть там абсолютно чистый кишечник и идет заселение полезной микрофлоры. С розы, замечательно все проходит, потому что еще нужно понимать, что в кишечнике 70% иммунных клеток зарождается. И чтобы ребенок с самых первых часов был здоров, конечно, ему нужно в этом помочь. Поэтому он спокоен, без различных там, болезненных ощущений, никаких колик, никаких... Э, ребенок спокойный, мама спокойна. Два продукта, но это не только деткам, конечно, это всем полезен. То есть для того, чтобы быть здоровым, а здоровье у нас начинается с кишечника. Э, китайские специалисты считают, что, ну они как говорят, кишечник это дорога жизни. Это на самом деле так, потому что от того, как усваивается пища, как усваиваются полезные вещества, как они проходят то есть в кровь. Вот это все, как выводятся продукты распада метаболизма. Все это говорит о том, как, насколько здоров человек. Поэтому мы начинаем вот именно с очищения, с легкого очищения кишечника. Далее у нас идет... Уже более серьезное очищение – это алексив санцин. Это очень сложный по составу продукт, но это единственный продукт, который выводит соли тяжелых металлов, выводит гормоны из крови при гормональной терапии. Этот продукт очень, ну, самый, наверное, эффективный при онкологии поджелудочной железы. Этот продукт полезен подросткам в период полового созревания, когда очень много высыпаний бывает, угревой сыпи на лице, на спине. 5-6 коробок решает этот вопрос. Затем очень хорошо очищает слизистые оболочки в нашем организме. Везде у нас слизистые оболочки есть. Поэтому этот продукт очень полезен. Ну, мы его называем генеральная уборка нашего организма изнутри. Вот такой уникальный продукт. Далее. Капсулы линжи и эликсир феникс. Это два продукта, которые мы также рекомендуем принимать для того, чтобы отрегулировать все процессы в организме. Он, эти два продукта из серии регуляция. Эликсир феникс мы называем иммунитет во флаконе. На самом деле он очень хорошо повышает иммунный статус человека. Ну а раз, если иммунитет в порядок приходит, значит организм сам начинает выводить различных чужаков, микробы, вирусы и так далее. То есть организм сам начинает защищать себя от вредных факторов, от каких-то чужаков и так далее. Поэтому этот продукт еще регулирует все процессы, начиная с бронхолегочной системы до мочеполовой. То есть организм будет так работать, как задумана природой, как создал нас Всевышний. Да? И вот то, что показала сейчас пандемия, ну, период пандемии, Партнеры, которые принимают продукцию, ну и в том числе эликсир феникс, очень легко переносят вирусные заболевания. Это уже все подтвердили практически наши партнеры, потому что от вирусов, как говорится, никто не застрахован, но как протекает вот это заболевание, это большая разница. И поэтому партнеры, принимающие эликсир феникс, очень легко иногда безболезненно переносят вот эти вирусные заболевания капсулы Линджи. мы их называем мозговые капсулы э, несмотря на то что это продукт для хорошей работы клеток спинного головного мозга нервной системы всей он очень хорошо восстанавливает работу печени сердца почек мочеполовой системы это продукт который решает все неврологические проблемы у человека это эпилепсии ДЦП у детей, задержка речевого развития, задержка умственного развития, а также бесплодие, аденомы, простатиты – это продукт, который повышает количество и качество мужского семени. То есть это продукты, это комплексные продукты, и они вот тем самым отличаются от БАДов, потому что в своем составе… И регуляция есть, и очистка, и восстановление. То есть это комплексный подход к оздоровлению человека. Значит, на, уже на приеме вот этих двух продуктов очень хорошо идет профилактика онкозаболеваний. Если есть онкоклетки, то прекращается метастазирование. Это продукты, которые содержат в своем составе кардицепиновую кислоту. Эта кислота растворяет фибриновый налет на онкоклетках. И клетки киллеры, которые есть в крови, они целенаправленно уже истребляют онкологию, онкологические клетки. Ну, конечно, это профилактика онкозаболевания. Замечательные просто два продукта. Что еще делать? Это продукт, который принимают люди при каких-то нагрузках умственных, то есть при, повышенном, при повышенной внимательности. Ну, то есть или студенты в период сдачи экзаменов, или работники, которые занимаются умственным трудом, для того, чтобы клетки спинного и головного мозга, особенно головного мозга, да, очень хорошо работали, чтобы усваивалось, усваивался большой объем информации. Вот капсула Линджи – это вот такой потрясающий продукт. И у многих партнеров он является настольным продуктом. Далее, таблетки Гаусен. Они называются вообще питательные постилки Гауссен. Это продукт для людей с тремя гипер. Гипертония, гипергликиния, гиперлипидемия. То есть э, в норму приходит артериальное давление, в норму приходит сахар в крови и холестерин. Э, почему это происходит? Потому что этот продукт обладает мелко и крупно дисперсной функции. Кроме того, что он выводит все лишнее из организма, все токсины, яды, шлаки из желудочно-кишечного тракта, но еще параллельно уже работает с сосудами и кровью. То есть убирает из сосудов липиды, различные холестериновые бляшки, растворяет и выводит через кровь, через выделительные органы, но одновременно дает питание всему организму. Продукт уникальный для коррекции фигуры. Многие его используют, потому что когда все обменные процессы приходят в норму, и организм сам прощается с лишними килограммами. У кого недобор веса, бывает так, что человек не может набрать вес. Когда отрегулируются все процессы, человек приходит в хороший, как говорится, в, нужную, в нужный вес. Вот такие уникальные капсулы. Мы еще их называем фуршетными таблетками, потому что один раз можно принять даже вот эти единожды. 6-8 таблеток можно пить на юбилей, на свадьбы, где обычно там переедаем, да, что-то алкоголь пьют люди и все такое. На утро все лишнее выведется, будет ясность в голове, легкость в кишечнике. И все замечательно будет. То есть это уже опробовано на всех партнерах корпорации фуковых. <свят> вот. Такой продукт замечательный. Дальше. Капсулы Сюй Ченфу, Тоже из серии очистка. Капсулы. Вот вы знаете, уникальные капсулы. Потому что здесь на таки назад Продукт брожения соевого белка. Ученый, который разработал эти капсулы, удостоен Премии Штейна. Это почетный академик корпорации ФОХОУ, и он пользуется, как говорится, авторитетом мировой элиты. Это господин Тан Юджи, когда-то он был леч, один из лечащих врачей. Чем уникален этот препарат? Так вот здесь в составе есть натакиназа. Натокиназ является растворителем тромбов, но это естественно в крови. Это и профилактика тромбообразования. Сейчас вот очень участились случаи тромбообразования ну, в связи с вирусным заболеванием, модным сейчас, да? и действительно у молодых людей образуются тромбозы, тромбообразования, то есть прям сами тромбы. И бывает, что до летальных исходов. Поэтому вот этот продукт, он растворяет тромбы в крови. Он чистит внутренние стенки сосудов от различных отложений, холестериновых вот этих бляшек. Он профилактирует онкозаболевания. Ну и не сказала, что он делает сосуды эластичными. Поэтому те, кто принимает вот такой уникальный препарат, капсулу Сьючинфу, я думаю, что будут жить долго и счастливо. Потому что вот мы, партнеры корпорации ФОХО, знаем, насколько важно, чтобы сосуды были чисты. Потому что сколько живут сосуды, столько живет человек. Вот. Тоже настольный препарат многих партнеров. Два продукта осталось из серии восстановления: это эликсир 3 драгоценности Феникс и капсулы Хайцаога. Витаминно-минеральный комплекс при обладании. Кальция, Значит, ну само по себе название говорит за себя, то есть это комплекс полезных питательных веществ. Здесь витамины, минералы, микро-макроэлементы, аминокислоты. Здесь, конечно, преобладает кальций, но и витамин D, потому как все знают, что кальций усваивается при витамине D. В жидкой формуле, в капсулках, в масляном растворе находятся все полезные питательные вещества – Три капсулы – это суточная потребность для профилактики различных заболеваний. А мы знаем, что недостаток, ну вообще дефицит кальция приводит к 160 заболеваниям различным. Поэтому капсулы хайцогай рекомендуется применять всем. При различных отклонениях в здоровье эти капсулы, они очень хорошо способствуют омоложению, оздоровлению. Мы называем этот продукт, продуктом молодости и красоты. И также у многих партнеров тоже является настольным препаратом, настольным продуктом. Можно, рекомендовано и детям, и взрослым, и до глубокой старости. Принимайте, принимайте кальций, вы будете жить долго, счастливо и активной жизнью. Последний продукт из системы, вернее, предпоследней, из серии восстановления, это эликсир «Три драгоценности». Он вообще произведен на основе эликсира «Феникс», но здесь есть вытяжка горных муравьев. Это, ну, вообще, научная элита, нау ну, ученые уже доказали, что недостаток цинка в организме человека приводит к суставным заболеваниям. И выяснили, что очень много содержания цинка в горных муравьях. Но это особый вид горных муравьев, самый крупный, он живет на Тибете. И вот как раз в, каждой, в каждом флаконе есть вытяжка из, из 306 личинок горных муравьев. Поэтому этот продукт, он просто справляется с любой хроникой. Это мы называем еще тяжелой артиллерии И принимаем, принимаем его, конечно, после э, того, как э, то или иное. То есть, весь сначала всю схему, всю систему принимаем по схеме, а затем уже рексир 3 драгоценности. Э, такие заболевания, как сахарный диабет, бронхиальная астма, гепатиты ВС, онкология, э, бронхолегочные заболевания все, э, аллергии, Мочеполовая система – это бесплодие, аденомы, простакиты, миомы. Вот, я, знаете, даже могу много перечислять, но самое главное, что когда нам говорят врачи, ну не нам, допустим, людям говорят, что это неизлечимо, это хроническое заболевание, смиритесь с этим и живите, ну что западная медицина только поддерживает, да, она не лечит хроническое заболевание, то мы говорим вам 100% – это продукция поможет вам быть здоровыми и поможет вам освободиться от хронической заболеваний. И вот еще, знаете, последний продукт, на котором я тоже бы вот особо прямо остановилась, это эликсир легенда Феникса. Эликсир, который был создан в 2020 году во время пандемии, вот всеобщее у нас пандемия шла, наша корпорация вот такой уникальный продукт произвела. Мы все уже Пользуемся давно этим продуктом. И вы знаете, вот это профилактика коронавируса, ковида, различных вирусных заболеваний. Этот продукт позволяет легко справляться, если даже человек заболевает, да? Но человек может просто проболеть бессимптомно. Может, может вообще в легкой форме. То есть это уже доказано многими партнерам, которые принимали, которые переболели, да? Продукт, который очень хорошо восстанавливает не только при вирусных, при различных других заболеваниях. Здесь пептиды. Сейчас очень э, популярно стало вообще как бы и в интернете везде. Про пептиды говорят все. Это короткие белки, которые способствуют восстанавливать наши с вами органы. То есть вот такой вот продукт очень, ну, просто вот я считаю, что это Ноу-хау вообще компании Фохол и рекомендуем принимать при любых состояниях здоровья.